Друзья, всем привет! Меня зовут Станислав Орехов и я поздравляю вас с прекрасным выбором, потому что сегодня и прямо сейчас вы решили изменить свою дизайнерскую жизнь и перейти от хаотичной работы к работе точной, четкой и профессиональной. И наш курс... В этом вам поможет. Вы сейчас находитесь в правильном месте, потому что последовательно, пошагово мы с вами изучим абсолютно все, что нужно будет поменять и докрутить у себя в голове, для того, чтобы построить сложную систему работы, которая поможет вам больше, конечно же, зарабатывать, реализовывать проекты до конца, фотографировать их в итоге, наладить работу с клиентом, с поставщиками, со строителями и чувствовать себя уверенно на стройке. Если вам все это интересно, то здорово, потому что мы прямо сейчас начинаем. Как мы будем работать? У нас есть доступ, который вы получаете прямо сейчас, вот в следующем письме, либо в следующей части, вот под этим видео вы найдете доступ, и вы попадаете в наш закрытый часть нашей работы, где мы будем с вами пошагово изучать. Я даю вам материал по комплектации. Этот курс я записал в Таиланде, поэтому не удивляйтесь, что там очень красиво и такое настроение... С отдыха, да, там пальмы, море, все, что с этим связано, я, у меня было вдохновение, я решил придумать эту тему, и, собственно, я ее придумал, я ее только тогда в первый раз ее описал, зафиксировал и проработал вместе с нашими студентами именно в Таиланде 2014 года эта тема работает и принесла замечательные результаты всем студентам, которые ее проходили. Я думаю, у вас это тоже будет сработано. Поэтому наш курс состоит из четырех видео. Это основные видео, где вы узнаете об ошибках, о том, как продавать комплектацию, о том, как правильно работать, как вообще, что должно быть для того, чтобы все изучить пошагово. Первое, второе, третье видео. Четвертое видео у нас будет более такое расслабляющее. Я расскажу про свой путь и приглашу вас, кому это будет интересно, отработать всю эту технологию, не просто узнать, а отработать вместе со мной. Поэтому смотрите четвертое видео, там будет рассказано подробности, как это можно будет сделать. Также в этот курс я добавил бонусы дополнительные, и они у вас будут тоже выдаваться вместе с основной программой. Доступ вам будет открываться, соответственно, по шагу, вы заходите день 1, день 2, день 3, будет высылаться вам материалы и вы сможете их смотреть, изучать, обязательно оставляйте комментарии, выполняйте задания, задания не сложные, вам нужно будет всего лишь написать комментарий, задать вопрос, мы будем смотреть ваши вопросы комментарии, давать какие-то ответы и так потихонечку, шаг за шагом, наша задача сделать так, чтобы вместе с вами мы отработали всю эту технологию и в итоге курса, чтобы у вас была четкая, понятная инструкция, куда вам двигаться, что вам делать, что поменять, как общаться с клиентом как общаться с сотрудниками если они у вас есть и как самое главное у себя выстроить всю правильную систему как она будет работать у вас помимо всего этого я покажу вам примеры как это делали другие участники как они внедряли эту технологию вы сможете вдохновиться тоже их успехом и возможно повторить итак я еще раз вас поздравляю теперь самое главное не пропускать занятия, выполнять их последовательно, пошагово. И я надеюсь, эта инвестиция ваших не только денег, но и времени будет одна из самых важных в вашей жизни, потому что она позволит кардинально, которая позволит полностью поменять весь ваш подход к работе. Я в этом абсолютно точно уверен. Это произошло со мной и это произошло уже с сотнями наших выпускников, кто работает с нами. Очередь за вами. Итак, выполняйте задание, переходите к первому видео и увидимся на этом мастер-классе.